Всем привет! С вами Маша смолот. И сегодня я покажу, как сделать вот такой вот кожаный свиток с спрятанным посланием. Все это состаренное, И выглядит очень даже ничего, как на мой вкус. Это заказ. Вот поэтому здесь присутствует теснение. И... Вот. Дальше подробнее расскажу, как это все делается. Сейчас просто обзор готовые изделия. Такой вот свиток. Свиток я не буду показывать, что там, но там текст. Так вот я состарила зажигалкой. Вот такой вот двусторонний получился. сам свиток. я оставила нетронутую, здесь покрыты слоем лата. Ну а теперь я покажу, как это все делалось. Итак, в коже я буду использовать растительное удубление. Здесь я уже отметила себе метки по размеру А4. И сейчас произвольно, но так как я не хочу, чтобы это был прям прямой край, ну вроде как история про состаренный свиток, и, соответственно, состаренная должна быть и обложка, поэтому от руки свободно я делаю какой-то край. Конечно же, не пишет ручку, делаю как-то вот так. Так. так, дальше беру ножницы. Такой вот у нас получился свиток, по-моему, даже очень симпатичный. Все это будет выглядеть вот так. Внутри будет еще послание, сверху я здесь вот проделаю дырочку и еще пущу тесемку кожаную тоже, чтобы завязывалось. Вот, ну что, теперь подготавливаем эскиз и будем теснить. Значит, на лицевой части будет теснение вот такого вот рисунка Рисовала я сама по пожеланиям заказчицы. Вот, поэтому работа эксклюзивная, повторений не будет, и это будет подарок, который никогда ни у кого не повторится. Ну, именно, по крайней мере, в моем исполнении. Вот, что нам нужно? Нам нужно намочить кусочек кожи, примерно у нас, занимает. Мочим. Само послание будет выполнено на таком листике, двусторонний это лист для скраббукинга, покупала в Леонардо. Несколько вариантов, за выбрал выбрала вот такой, но так как у меня будет послание формата на А4, мне нужно отрезать, соответственно феи оставляем. Берем любой листок А4, в принципе тут подходит, делаем меточки нам отрезать, что, -то. что -то пойду печатать. Значит, что я сделала? Я зажигалкой немножко подпалила краешки, чтобы это тоже выглядело со Вот так что там на обратной стороне уже распечатан текст, но я его не буду показывать, так как это личный подарок. Вот. Ну что, поехали дальше.